всем привет друзья я снимаю это видео потому что сегодня на меня подписался сотый подписчик я безумно этому рад я безумно рад каждому из вас кто подписывается на меня это стимулирует меня снимать новое видео и я стараюсь снимать каждое видео более информативным и более качественным спасибо вам за это единственное что я хотел бы попросить вас это побольше активности больше лайков больше комментариев и больше подписок так вы мне даете понять нравится вам видео или нет и так вы делаете контент более качественным